Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди надеюсь, я тебя не отвлек от чего-то важного. Ведь я понимаю, хороший вечер, хочется отдохнуть, я занимаюсь тем же. Но тут внезапно вижу, как сейчас делают историю. Прямо сейчас делают историю, не побоюсь этого слова. Возможно, это начало того, о чем говорил путешественник во времени, если ты помнишь это. Он тогда сказал, что вернулся к нам из будущего для того, чтобы прекратить нашу деятельность. Ведь в будущем... В будущем ситуация будет паршивой. В будущем будет только два вида богатства, земля и криптовалюта. И что касается криптовалюты, он сказал, что в будущем будут целые биткоин-цитадели. Что же это такое? Это изолированные города для биткоин-богачей. Звучит как сценарий для нового фильма «Терминатор». Терминатор, биткоин-апокалипсис. Но дело в том, что сегодня президент Сальвадора объявил о планах создать Первый биткоин-город в мире, который будет называться «Биткоин-Сити». Фантастика просто. Президент Сальвадора, по-моему, становится рок-звездой нашего времени, наряду с генеральным директором микростратегии Майклом Сейлором. Что же это значит для нас, биткоин-холдеров? Это значит, что Сальвадор собирается вложить еще полмиллиарда долларов в биткоин. Я нашел вот такую табличку интересную. Что это такое? Это покупки биткоина с Альвадором. Как мы видим, он покупал 4 раза биткоин. В целом около 1000 биткоинов они купили. Выходит, что они собираются совершить самую масштабную покупку биткоина в своей истории на сумму в полмиллиарда долларов. Это много, однако, как мы видим, финансирование создания биткоин города будет идти за счет облигаций на сумму 1 миллиард долларов. Как раз вторая половина этой суммы пойдет на инфраструктуру этого нового, самого первого в мире биткоин города. При этом, что интересно, биткоин с будет построен возле вулкана. Почему же? Потому что за счет этого вулкана биткоин город и будет получать энергию, говорит нам президент Сальвадора. Именно поэтому первая в мире биткоин-облигация, которую выпустит Сальвадор и будет называться Volcano бонд ну либо bitcoin бонд Для реализации этого проекта Сальвадор уже заключил партнерство с Blockstream и Bitfinix. Это крупные блокчейн-компании. Blockstream уже сообщил об этом сотрудничестве у себя в Твиттере. Они написали, что рады, сотрудничеству с альвадором а их миссией является выпуск токенизированных облигаций на сумму 1 миллиард долларов для покупки биткоина создания инфраструктуры энергообеспечения и майнинга в самом первом биткоин сити Bitfinex также заключил партнерство с Сальвадором и написал об этом у себя в официальном твиттере он заключил это партнерство как раз таки для того чтобы работать над созданием этой инфраструктуры а также предоставить программные решения для обмена цифровыми бумагами Бумагами, что позволят правительству Сальвадора выпустить свои биткоин-облигации. Президент Сальвадора на Букеля отметил, что на территории Биткоин-Сити будет также и привычная физическая инфраструктура, жилые дома, торговые центры, аптеки и так далее. Если ты думаешь, что челюсть должна отвиснуть уже сейчас, то придержи ее, ведь дальше вообще что-то немыслимое для современного мира. Биткоин-Сити не будет иметь налогов, там не будет налогов вообще никаких, кроме НДС. 0% на доходы, 0% на рост капитала, 0% на собственность, 0% на все и 0% углеродного следа, ведь энергию они будут добывать за счет вулкана. Это Биткоин Сити, город будущего. Как они это сделают, я не знаю, но я уже хочу жить в этом городе. Я так заострил твое внимание именно на Биткоин Сити, первом Биткоин городе в мире, что хочу на Запомнить, Сальвадор также инвестирует полмиллиарда долларов в биткоин. На самом деле сейчас это звучит достаточно привычно, что ли, но если задуматься... Еще раз, Сальвадор инвестирует полмиллиарда в биткоин. Страна инвестирует в биткоин. Государство целое, а не какой-то инвестор, организация или компания. Целая страна. Да... Будущее действительно становится реальностью. Ведь когда-то мы говорили об этом в будущем времени, причем неопределенном и предположительном. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся завтра, скорее всего. До скорого.